Здравствуйте! Вот вы прошли три урока обучения и зарегистрировались на сайте компании Джанесс. Теперь у вас есть один из инструментов для ведения бизнеса. Для того, чтобы вести и развивать бизнес успешно, вам необходимо еще один инструмент. Это система Форсаж, которая будет делать за вас почти 95% вашей работы. Я вам расскажу, как его оплатить. После третьего урока вы находитесь на своей страничке. И у вас под вашей фотографией слева есть раздел «Арендовать форсаж». Нажимаем. На страничке у вас загружается видео. Под этим видео вы увидите вот такая надпись «До конца оплаченного периода» дней, аренда офиса неактивна. Нам предлагается продлить, то есть оплатить на 1 месяц 15 долларов, на 3 месяца 30 долларов и на 6 месяцев 50 долларов. Мы выбираем на 3 месяца, ставим галочку «Оплатить» с правилами проекта ознакомил и «Оплатить». Нам предлагается выбрать способ оплаты. Я выбираю Visa, Mastercard, оплатить. Теперь мы заполняем карту. Значит, каждая карта имеет свои номера. Вот мы заполняем. Здесь ставим срок годности. Месяц. Год. Здесь три цифры, которые находятся на обороте карты. Все. Если вы будете оплачивать с этой картой постоянно, вы можете поставить здесь галочку, и у вас это будет заполняться автоматически. Если вы не хотите, значит галочку не ставим. Нажимаем «Оплатить», и система переносит вас в другое окошко, где у вас запросят код активации. Код активации может быть или электронным, или прийти у вас на телефон. Вы вводите этот код, и у вас происходит оплата форсажа. Вот так просто. Успехов вам!